Женщины часто приходят и говорят о том, что вот она у меня стала какая-то вяленькая. И тогда вот это показание для контурной интимной пластики. Мы используем для этого гиалуроновую кислоту. То же самое, что в лицо, ну, не, а, примерно то же самое, если так объяснять. То же самое, что делаем в лицо, да, то же самое делается туда. Делаются V-образные выкл выкладки а, гиалуроновой кислоты, за счет этого возникает отек, то есть жидкость приюета, вот она становится более упругая. Каких-то терапевтических, моментов она не несет единственное что еще сейчас очень модно это все используют аугментацию точки g так у, у женщин у которых отсутствует вагинальный оргазм они приходят и говорят вот, вот такая у них жалоба и мы делаем эту аугментацию точки g у меня нет такого гигантского опыта но а, про, из, из, есть одна пациентка одна всего пациентка которая 100 процентов доверяю, я знаю что это не из головы потому что в основном это все проблемы в голове она говорит что прям что да, это просто это не изменяет характер оргазма Это изменяет его количество То есть его просто увеличивается количество оргазмов И все